Здравствуйте, меня зовут Елена Юрковская. Я психолог, сексолог, психотерапевт в когнитивно-поведенческом подходе. Что, она непосредственно связана со счастьем. Она, то есть у меня есть клиенты, которые приходят и уходят с счастливыми людьми. Это для меня ну, главный показатель моей, ну, успешности моей работы. Мы работаем в когнитивно-поведенческом подходе, и я считаю, что этот подход, он один из доказуемых, один из древних подходов в терапии, связанные с депрессиями, тревожными расстройствами, нарушением в сексуальной сфере, нарушением в ну, каких-то глубинных убеждениях. Вот. Поэтому для меня является цензом, когда клиент приходит и говорит, вау, у меня вот это получилось, там, а оказывается можно было и так, или там, я там чего-то перестал бояться, это ну, просто это одним словом, это класс. Это вот все, все что мне нужно в моей работе. Но у меня был интересный случай, когда я предоставила клиенту, там у меня есть список радостей, и он занимает четыре страницы формата А4, и когда я ему предоставила этот список, он смотрит, вау, вот это радости, и в мои 40 лет я понимаю, что я еще не жил даже. Вот, то есть ну, я бы не сказала, что если мы наполним наш день там 24 на 7 радостями то это сделает нас счастливыми нет эм, счастье для меня это такое что-то, внутренняя, тихая, спокойная уверенность в том, что все идет так, как я того хочу, все идет так, как я запланировала, все у меня получается. У меня нету тревожности. И я даже когда я грустна, даже когда я эм, расстроена, потому что у каждого человека в жизни есть какие-то неприятности, случаются события различные. Но ты можешь вот по вот такому щелчку себя остановить и спросить, вот, а как, что ты сейчас хочешь, как ты себя сейчас ощущаешь, на каком ты свете. Если ты чувствуешь, ага, все идет окей, это просто маленькие трудности, то, то это идет, вот, коррелируется с твоей, ну, скажем, с твоим счастьем. Вот, но... Здесь есть такая проблема, что я бы именно счастье, я бы не сравнивала с радостью, потому что, потому что мы можем быть радостными, мы можем наполнять свою жизнь, опять же, какими-то делами, встречами, поездками. Но можем вдруг прийти к тому, что мы просто гонимся за, за тем, чтобы чувствовать себя живыми, за тем, чтобы не заметить себя, не остановиться и не посмотреть на себя, что вот, а как, а как все таки как я себя чувствую, как я себя, да, себя радость, это... Безусловно, если у вас много радости, если вы ощущаете каждый день радость, вы на пути к счастью, это 100%, но счастье не равно радости. том, что... Если у людей есть удовлетворение, такое базовое удовлетворение своих потребностей, как то жилье, образование, безопасность, то совершенно небольшая есть корреляция между уровнем богатства и уровнем счастья. То есть я сейчас там в своем возрасте, в своем, со своим средним доходом, я ровно могу быть таким же счастливым человеком, или чуть более счастливее, или менее счастливый, чем, там, например, владелец земель, заводов, пароходов и так далее. То есть вот если даже посмотреть на посты на сторис знаменитых людей, то мы можем посмотреть, что они, мы можем увидеть, мы можем проанализировать то, что они постят только самые радостные и счастливые моменты, как то нахождение с семьей, как то объятия, как пробежки утренние и вечерние, как походы в горы, походы за грибами, ну все, все то, что все вроде бы такое простое и такая мелочь, но вот эти мелочи делают нас счастливыми абсолютно всех на земле. Неважно там, кем мы воспитывались, в каких условиях мы жили, э с какой скоростью мы живем. Для всех абсолютно без разницы людей на Земле самым, наверное, таким топовым. Познание счастья ⁇ это является объятие, являются отношения, в которых тебе комфортно, в которых есть тебе место, в которых тебя просто, ну, просто воспринимают как другого человека, естественно, другого, потому что все мы разные, но дают тебе право быть, право быть самим собой. И... Недавние исследования читала нейрофизиологи, говорят такую важную вещь, что единственное, единственное, к чему не может привыкнуть наш мозг, это к объятиям. То есть если мы обнимаемся сегодня, да, это он будет нам выдавать ровно столько же дофамина, серотонина, э, ну, вот таких приятных ощущений, столь, ровно столько же, сколько было и вчера. Потому что я, вот мы знаем, наверное, что... Когда мы читаем книги, смотрим кино, когда мы путешествуем, оно уже вот, если мы второй раз пойдем туда же, то мозг уже не будет выдавать нам столько же радости, не будет давать такой же уровень. То есть нам надо взять еще больше какой-то такой, ну, для себя границу, да. А объятие это то, что никогда мозг не может, ну привыкнуть, скажем так, к объятиям наших любимых и близких людей. Счастье, счастье очень важно для меня лично в том, что я должна находиться с человеком, который, который меня понимает и принимает. Вот это важно. Потому что мы можем быть замужем, мы можем иметь детей, мы можем иметь там прекрасную работу, но все равно чувствовать себя ну, где-то, где-то будет вот оно внутри, будет зудеть. Все хорошо, все классно, все есть. А вот чего-то не, не хватает. Дорогие люди, которые, клиенты мои, которые приходят ко мне, и они успешные люди, они прекрасно там состоялись в семье, в карьере, в спорте, в своем любимом деле, но они садятся и говорят, все есть, все здорово, все классно, но ну вот понимаете, вот какой-то внутри вот такой червячок сидит, он зудит, и он постоянно мне напоминает о том, что... Ну, что-то не то, что-то нужно, что-то вот новое. То ли нет серотонина, то ли нет дофамина. Ну, у нас же люди умные, тоже читают, так что. Вот так, так, я очень понимаю. У меня тоже было такое состояние, когда я не чувствовала этого. Вот вроде бы и наполняла свой день делами, важными делами. Там, предыдущей профессией, кстати, все было круто, все было супер. А вот чего-то не хватало. И путь? Мне пришлось сесть вот так вот и сказать, ну, привет, девочка, где ты находишься, на каком свете? И вообще, что для тебя, какие для тебя ценности важны и важно ли для тебя, там, я не знаю, амбиции, какие у тебя амбиции делают, приносят ли они я тебе счастье. Я к тому, что э, я уверена э, в своих возможностях и в том, что если я чего-то захочу, если я что-то планирую, у меня это получается. Я уверена, без каких-то внешних обстоятельств. Вот это вот самое главное для меня. Вот. В детстве я очень сильно равнялась на окружение, очень равнялась на родителей, на бабушек, дедушек, там, на моих подруг, которые вот все время была внешняя оценка. И я, понятно, я отражалась, я принимала на то, ага, я хорошая, ага, я там соответствую, ага, я умная, ага, я там куча у меня там талантов вот. я даже сама не ощущала, что вот я наделена вот всеми этими талантами, сейчас мне внешнее окружение, ну если так по-честному, да, вот иногда, иногда важно, да оценка вот какая-то, или обратная связь близких людей, или профессионалов в моем деле ну в моей профессии, да, важна вот. но я пришла к тому, что мой уровень счастья абсолютно не зависит от других людей вот, и я пришла к тому, что я могу сегодня выбирать реакцию на какое-то событие, на внешнее событие, на внешние обстоятельства. я могу этим управлять. И ну, опять же, я научилась этому благодаря терапии. Я прошла личную терапию. Я узнала ну, себя там, я узнала, да, скорее всего. Вот. Я поняла, что иногда, скажем, удовлетворяя свои амбиции. Не всегда можно прийти к тому уровню счастья. Взяв очередную вершину, не всегда можно найти вот это внутри душевное спокойствие. Это просто будет очередная цель. Да, наша жизнь состоит из целей. Да, мы, если мы не будем их ставить, может быть, у нас не будет мотивации. Может быть. Но все мы разные. Для каждого набор радостей и набор мотиваций, он абсолютно разный. Но, опять же, хочу повториться, что для всех без исключения людей отношения, объятия, благодарность, любимое дело — вот это вот самые, наверное, важные вещи, которые и сеют эти зерна, зерна счастья. Вот эти мелочи, про которые ты говоришь, — это и есть вот это, это набор этих радостей. Когда ты, ну для меня, знаешь, когда я вижу моих радостных детей, когда я вижу, что у них все получается, когда я понимаю, что, окей, я, их, я уже более толерантна к ним, я уже их по-другому воспитываю, чем раньше, я намного спокойнее отношусь ко многим вещам, вот это, ну вот это, наверное... Может быть, такое такое простое кажется, да, а ты знаешь, и они себя лучше чувствуют, когда, когда я спокойна, и когда я счастлива, мне кажется, очень сильно влияют за отношения мамы и детей. Вот. И еще мне кажется, что знаешь, на сегодня у меня много ролей. Там мама, жена, дочь, коллега, профессионал. И они все, они все еще не достигли какого-то такого уровня высокого. да? Это все, это все путь. И я понимаю, что я правильно иду что это мой путь, он ну вот такой, я иногда грущу, иногда мне хочется заплакать, когда что-то не получилось, то есть иногда какие-то вещи происходят не по моему плану, который я себя построила, но главное, знаешь, главное уметь э, сесть и спросить, где ты находишься сейчас и, и что тебе поможет, чтобы ты чувствовала себя там по-другому. Может быть, знаешь, может быть... Какая-то альтернативная мысль придет в голову. Вот. И ты встретишь такой инсайт, что опа, можно жить и так, а можно думать и так. А вот тот человек, он не обязательно, он просто такой человек. Это не хорошо и не плохо, он такой, и он не на тебя это сказал или что-то тебе плохое сделал. Вот. То есть тут важно уметь ну, как бы чувствовать чувствовать себя. Я думаю, что сила привычки, она, она просто огромна. Конечно, мы можем изменить эти привычки, но иногда людям нужна помощь. Не все, не все есть сильными, не все могут вытаскивать себя. Как я говорю, вот моя маленькая победа – это встать утром и не проспать, а пойти все-таки на пробежку. У другого человека это написать список желаний каких-то, да, и к ним идти постепенно. У третьих, это просто пойти и воспользоваться помощью терапевта, коуча, там, ну, специалиста, помогающей профессии, чтобы, чтобы разобраться с собой. Ну... Но... В общем, ментальность у нас такая, когда люди боятся, боятся идти, боятся что-то. Я думаю, что просто боятся менять что-то в своей жизни, потому что нам очень хорошо. Мы даже, когда грустим, человек так устроим, ему хорошо грустить. У него есть вот эта ментальная руминация, он пережевывает свои мысли из за дня в день, из года в год, и и вот ему так комфортно. Комфортно, потому что он знает, что ждать завтра. Он знает, что такой же уровень тревоги у него будет и завтра. А значит, все окей. А значит, я живу. Вот. Многие же боятся быть счастливыми. Это ответственность. Потому что быть счастливыми, это может быть быть успешными. Это может быть быть богатыми. А, ну, не все могут такой груз ответственности на себя взвалить она о том, что если бы мы хотели быть счастливыми, вот мы бы ими были, то есть это не проблема, а проблема в том, что мы хотим быть счастливее кого-то, Понимаешь, то есть мы всегда мы как сканеры, мы вот всегда сканируем окружение. Ага, что есть у меня? Есть ли у меня семья? Есть ли у меня дети, как у моего друга, соседа, там я не знаю, коллеги? Так ли я отдыхаю, как мое окружение? И, ну, я не знаю, какой уровень осведомленности, скажем тогда, нужно иметь, чтобы чтобы понимать, что ты есть ты, и если ты будешь гнаться за кем-то, вот, то, может быть, что-то и получится, но наверняка нет. Наверняка не удастся себя приравнять в другой семье, или к другой коллеге, или же э, к подруге, или другу партнеру. Потому вот так вот мы. Если бы мы не сравнивали, то было бы значительно Вы проще. Счастливые. У нас уже заложено то, что э, все таланты, все смыслы, в нас они заложены. Просто, быть может, у каждого человека был какой-то такой путь или такое окружение, которое его тормозило, которое ему говорило, что а ты не сможешь, а ты там тихонечко помолчи, а ты постой в стороночке, а ты там еще что-то сделай, да, и мы вот, особенно детьми, мы очень неранимы, мы не понимаем этого, и мы поддаемся, и вот так привыкаем жить. Хотела чтобы каждый человек нашел, нашел свои отношения в жизни. Отношения с коллегами, с друзьями, с партнерами, с близкими людьми, чтобы занял ту свою нишу, не то другую, а свою, в которой ему будет комфортно. Вот те роли создал для себя, проживая которые он был бы... Счастлив, ну не знаю, это такое эфемерное чувство, но хотя бы хотя бы чувствовал не тревожность, а вот такое тихое спокойствие, что все идет окей, все идет как надо.